Молодец, хорошо. Сообразил туда. Можешь левое весло опустить вниз и придержать немножко. Опускай воду. Держи. Еще глубже. Видишь, и носик сам поворачивает налево. Отлично. Молодец. Все. Теперь подгребай к причалу. Правый, Да. Торнадо надо. Да, красиво. Вот еще. Гоу, гоу. А, on, Yes. Нам надо как-то Левее.